Орбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили лет землянке ровно 30 лет и три года. Старик под него дома рыбу, старуха прилал свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел неуд строгой ноской. Он в другой раз закинул мед, пришел мед с одной тиной. В третий раз закинул мед. Пришел мед с одной рыбкой. С непростою рыбкой золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молнии человечества. Отпусти ты стать меня в море. Дорогой за себя там откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь. Удивился старик. Испугался, он рыбачил тридцать лет и три года не слыхивал, чтоб рыба говорила, отпустил за рыбку золотую и сказал ей маское слово. Бог с тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай свои в синюю Гуляй там, себе на просторе. Воротился старик из Рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймала рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему, говорила рыбка, домой в море синяя просилась, Дорогую цену откупалась. Не посмел я взять с нобык, так пустила ее в синий море. Старика старуха забронила. Дурачина ты, простофилия! Не умела ты взять выкупа с рыбки, Хоть бы взял ты с нее корыто, На что, совсем оскололась. Вот пошел Максимова, он, он летел, видит, море слегка разыгралось. Стал он клевать золотую рыбку, Приплывал к нему рыбка, Спасибо. Чего тебе надо, старший? И с поклоном старик отвечает. Смился, государственная рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику покоя. Надо и новое корыто, отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступайся без Будет вам новая корыто. Воротился старик к старушке. У старухи новая корыто. Еще пуще старуха бронится. Дурачина ты, простофиля! Выбросил дурачина корыто. В корыте много корысти. Воротись, поклонись рыбке. Выбросил уж и избу. Вот пошел к седьмому. Помутилось синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплакнул рыбка, спросил. Чего тебе надо, старчим? И с поклоном старик отвечает. Смелся, государняя рыбка. Еще пусть старуха бронится. Не дает стариком мне покою. Избу бросит сварливая баба. Отвечает а мне Не печалься. Ступай себе с балом, Так и быть, из бабом уж будет. Вот пошел он ко своей землянке, а землянки нету уши Перед ним избаса со святерой, с кирпичной беленой трубою, с тесомовыми, с дубовыми тесомыми воротами. Старуха сидит его под окошком. На черном свет нет, мужа ругает. Дурачина ты, прямой, простофиля, выбросил дурачина и его, «Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовой дворянкой.